Здравствуйте, дорогие партнеры. Сегодня на связи с вами Денис, администратор фонда помощи World Money. И у нас уникальнейшее обновление, которое стартует 26 сентября в 19.00 по Москве. Это жилищная программа. Жилищная программа состоит из двух площадок. Жилпро Мини и Жилпро Макси. В Жилпро Мини 5 блоков. Первый блок это 7 место Выплаты, начисления, заморозки, реализации. Инвест, и все производится со второй линии и так когда первый человек к вам приходит у вас идет реинвест от себя самого со второго места у вас 2500 рублей идет на вывод и 2500 рублей идет замороз третьего человека у вас 1500 рублей идет на вывод и 2500 идет замороз 500 рублей идут на два уровня в глубину именно по спонсорской привязке или точнее сказать на два уровня вверх по спонсорской привязке и также ваши партнеры вам также личники и личники личников будут платить по 500 рублей четвертого человека у вас идет в заморозку все это накапливается и переходит в заморозка в блок номер два вход 10 тысяч рублей здесь накопительный стол это двухместка первый человек встает у вас 10 тысяч рублей в заморозке со второго человека 10 тысяч рублей также в заморозке все это накапливается и осуществляется переход в блок номер три вход который 20 тысяч рублей с первого человека у вас 20 тысяч рублей идет на реинвест именно реинвест от себя самого со второго человека у вас 10 тысяч рублей идет на вывод и 10 тысяч идет в замороз с третьего человека у вас 7500 рублей идет на вывод и 10 тысяч рублей идет в замороз и также по 1250 рублей идут спонсором на два уровня вверх по спонсорской привязке и также с четвертого человека 20 тысяч рублей идет в замороз все это накапливается где заморозка и также переходит в блок номер 4 блок номер 4 вход 40 тысяч рублей с первого человека у вас 40 тысяч рублей в заморозке со второго человека у вас 40 тысяч рублей также в заморозке все это накапливается и осуществляется переход в блок номер 5 в блоке номер 5 вход 80 тысяч рублей с первого человека у вас 80 тысяч рублей идет на вывод со второго человека у вас 30 тысяч рублей идет на вывод и у вас автоматически покупает жил про дальше с третьего человека у вас 80 тысяч идет на вывод из 4 человека у вас 80 тысяч идет на вывод так давайте же рассмотрим жил промакси где сумма намного-намного больше. Итак, желпромакси. Блок номер один, вход 50 тысяч рублей. С первого человека за 50 тысяч рублей идет у вас реинвест от себя самого. Именно от вашей структуры вы можете расставлять, куда захотите. Со второго человека 25 тысяч рублей идет на вывод. 25 тысяч рублей идет замороз. С третьего человека 15 тысяч рублей идет на вывод. 25 тысяч рублей идет в заморозку. И по 5 тысяч рублей идут по спонсорам на два уровня вверх по спонсорской привязке. Соответственно, также ваши партнеры вам также будут платить именно по 5000 рублей. И также от личников-личников. С четвертого человека 50 тысяч идет в заморозку. Все это накапливается и открывается у вас блок номер 2. Его вход стоимостью 100 тысяч рублей. Также он накопительный 100 и 100. Замораживается, соответственно, покупается блок номер 3. Вход в блок номер 3 200 тысяч рублей. С первого человека 200 тысяч рублей идет на реинвест. Со второго человека 150 рублей идет на вывод и 100 тысяч рублей идет замороз 3 человека 75 тысяч рублей идет на вывод и также 100 тысяч рублей идет замороз и по 12500 идут спонсором на два уровня вверх по спонсорской привязке и также от ваших же партнеров вам также будут идти начисления по 12500 и от личников личников все это накапливается открывается блок номер 4 С первого человека 400 со второго человека 400 все это накапливается и открывается Блок номер 5 Самая вкусная и самая классная. Ход в 800 тысяч рублей. С первого человека 800 тысяч рублей идет на вывод. Со второго человека 800 тысяч идет на вывод. С третьего человека 800 тысяч идет на вывод. из четвертого человека 800 тысяч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 стратегии и постройте свое жилье с помощью жилищной программы в фонде взаимопомощи world money на этом у меня все с вами был денис администратор фонда взаимопомощи встретимся на старте всем пока пока